На вебинаре это руководитель проекта Кешера Светлана Якименко, директор программ Влада Недок и Ирина Дайн, менеджер проекта Орт Кешер от Орта. Нет, вообще а, от всех. От Орта никого у нас нет. Будет спивак. Все понятно. Сегодня у нас проходит встреча, ну, можно сказать, так, в не очень простое время. Все мы понимаем, что эпидемиологическая ситуация и в России, и в Украине, и в Беларуси накаляется. Но, наверное, не стоит предаваться какой-то большой панике, потому что, как мы видим, статистика говорит о том, что не так все страшно, но будем придерживаться всех тех советов, которые нам рекомендуют... Минздравы, руководители. Вот. Но я очень надеюсь, что та ситуация, которая у нас сложилась, поможет нам э, открыть новые возможности наших компьютерных центров, а также даст нам э, какой-то толчок к тому, что мы будем развиваться и, возможно, возьмем это на вооружение. И в дальнейшем будем э, проводить курсы не только в своих компьютерных центрах, но и научимся это делать дистанционно. Да, то есть перед нами открываются новые возможности, потому что, ну, скорее всего, не, во многих компьютерных центрах такое не использовалось. Вот. Сегодня на вебинаре, конечно, очень хочется обсудить, каким образом мы дальше будем работать в данной ситуации. И хочу попросить... Наверное, буквально по одному предложению из руководителей, которые присутствуют на вебинаре, сказать нам приветственные слова. Прошу вас, Светлана. Спасибо. Во-первых, я очень рада всех видеть. Рада видеть тех, кого знаю и уважаю многие лет, и новых людей. Мы сейчас время очень непростое, и мы верим в каждого. Я хочу сказать, что относительно недавно получили... Как бы, наш контакт с Лондоном, с всемирным ортом стал еще плотнее. И в ближайшее время открываются новые возможности для нас, для проведения, возможно, семинаров, встречи, как только мы победим вирус, и для других потенциальных возможностей развития центров. Поэтому я всем желаю нам, чтобы, во-первых, никто не болел, не заболел, чтобы мы научились опасности, как сказала Анна, угрозы перевести возможности. И я верю, что мощная команда, которая сегодня существует в Орт шернете будет, будет работать и все преодолеть. Спасибо. Влада, будьте добры. Всем добрый вечер всех рада видеть и слышать. За эту неделю я не единожды сказала, что специфика проекта Кешер и работы сотрудников непосредственно онлайн-дистанционная, поэтому как бы нас ну, не, не ввело большинство из нас не ввело в ступор какие-то изменения, которые неожиданно пришли для всех нас. Мы, наоборот, мне кажется, смогли сосредоточиться и быстро усилия наши аккумулировать. Приняли ряд непростых изменений, отменив, как многие еврейские организации, наших семинаров, которые должны были пройти на прошлой неделе. И хорошо, что как коллективная интуиция не подвела. И я думаю, что с Анной, когда мы планировали этот вебинар, еще ничего не предвещало. У нас совершенно была другая повестка дня. И, как говорится, вот все сложилось так, как нужно было. И для нас это возможность, оставляя людей в безопасности, нас тоже оставляя в безопасности, продолжать нашу работу, при том, что, как мы говорим, условия, техника и прогресс нам это позволяет делать. Возможно, что-то из принятого и то, с чем мы будем работать в ближайшие недели, будет эффективно и в дальнейшем, когда жизнь вернется на круги своя. Поэтому... Как это все-таки с позитивным настроем. Всем крепкого здоровья и продуктивной нам хорошей встречи. Ирина. Добрый вечер всех всем. Рада, что мы собрались. Передо мной уже выступали прекрасные наши женщины, поэтому мне повторяться не хочется. Я хотела бы сказать буквально два слова. Во-первых, многих из вас знаю многие-многие годы и понимаю, что мы сильнее даже многих мужчин, поэтому ничего с нами не должно случиться, и мы должны обязательно найти выход в этой ситуации. При том, что мы сейчас попробуем разобраться, выслушав всех администраторов, о том, какая обстановка у них в городе, у них в центре, что они сделали, чего они сделать не могут, и что нам предстоит сделать, чем мы сможем им помочь. Для этого мы пригласили Илью Спивака, нашего ведущего специалиста по IT-технологиям. Я думаю, он нам красиво подскажет и грамотно поможет. Давайте сейчас конкретно все-таки перейдем к нашим администраторам. Пусть они нам скажут все как есть. Не надо ничего нам рапортовать, ничего приукрашивать. Вот какая ситуация, какая обстановка сложилась на сегодняшний день в наших центрах, то мы хотели бы знать. Если можно, давайте начнем. Да, я просто единственное, что хочу сказать. Постараться уложиться, уложиться в максимально короткое время, потому что наше время вебинара ограничено, мы должны его закончить до 7 часов, поэтому максимум 2 минуты для каждого центра. Очень быстро. Аня, у нас этот вебинар записывается? Или мне да. надо записывать все, что они говорят? Вебинар записывается. Все, хорошо, спасибо. Можно говорить? Да. да. Добрый день еще раз всем. Значит, у нас в городе, в принципе, все спокойно, никакой паники нет, но перемещение людей все-таки ограничено, и школы, а мы находимся в еврейской школе, то, естественно, школы закрыты. Но вместе с тем, в нашей школе, одной из первых в городе, было организовано дистанционное обучение с детьми, обучение онлайн и на базе нашего компьютерного класса. По сути, было сделано таких два обучающих семинара с учителями. Мы пригласили специалиста с института и сейчас проводят уроки. Очень благодарны за тем, что была такая возможность организована. Ну вот на данный момент в основном только заняты этим. Еще есть люди просто звонят, консультируются. Вот по сути все, все чем мы занимаемся сейчас. Света, ну вот у меня вопрос. У вас есть очень хорошие курсы английский для детей. У вас есть еще другие курсы. Вы как эти курсы проводите? Вы собираете всех на какой платформе? Все, и в этом месяце мы их даже не начинали. Собирались. Ну после Пурима должна была группа, мы же сохнуть и собираем дети молодежь, как бы параллельно. И сейчас сохнул, закрыл совсем. Может, тоже будут онлайн. Не готова сейчас сказать. Uh -huh. Скорее всего, uh -huh. что в следующем воскресенье группа на и будем заниматься на платформе. Нам предоставил сейчас Уравнер платформу. Гранат, по-моему. Я еще в ней не с нибудь разобралась, но я так поняла, что ею можно пользоваться бесплатно. Понятно. Спасибо вот. большое. Uh -huh. Изучаю возможности. Пусть отпустят, будет за хорошо. Изучить. Спасибо. Ага. Давайте, Ирина Герасименюк. Добрый вечер. очень не знаю, из какого города. У нас Илья Спивак не знает вариантов ага. и имен. Ирина Герасименюк, город Хмельницкий, компьютерный центр, администратор. Очень приятно всех видеть и слышать что у нас в Хмельницком? с понедельника мы закрыты полностью жесткий карантин в нашей еврейской общине и в нашем хэсиде поэтому работаем сами сотрудники по удаленке и компьютерный класс закрыт который находится в еврейской общине в общинном центре спасибо пошли дальше Татьяна. Добрый день. Честно говорю, не собирались закрывать класс. Представьтесь. Класс... представьтесь. Татьяна Винница. Не Винница. собирались закрывать класс. Должны были открыться новые два класса на этой неделе, две новые группы. Одна группа людей, которые уже три раза прослушали курс. Одна группа абсолютно новых людей, но люди отказались выходить. Поэтому То есть мы у вас да, ком да, Компьютерный класс закрыт. Да, компьютерный класс закрыт. Ну мы пока решили, значит, у нас же есть подростковый клуб в Хессиде. Вот, И мы вместе с руководителем подросткового клуба, он мне помог сделать видеоконференцию, я не помню на какой платформе, мы сделали с детьми-подростками такую мини-лекцию опасные фейки, очень актуально. Угу, Дети же всем по домам сидят, нечего аж ничего делать, родители были очень довольны. Понятно, спасибо. Григорий. А можно, а можно мне, потому что у меня заявка скоро закончится, мне придется на другой гаджет перейти. Да, давайте, давайте, Галина. Uh -huh, uh -huh. Так, сейчас я постараюсь включиться. Так, yeah. я... <к acdrum> так, вот так. Екатеринбург, Галина Голосницына. Я хотела сообщить, что мы... В конце предыдущей недели прошли провели массовые мероприятия для, с нашими э, учащимися по академии ЦИСКО. И поэтому с точки зрения подростков мы сейчас вошли в режим дистанционного обучения просто на курсах ну, как бы, на курсах ЦИСКО. Без инструкторской поддержки пока. Что касается маленьких, пока мы не приняли решение, потому что мы это делаем с Ахмута. Старшую группу по сохнуту мы тоже перевели в прошлом, а, на прошлой неделе в курс. Один из курсов Академии ЦИСК, это введение в интернет вещей. А женский клуб Digital Леди мы... Мы перевели на тему здоровья и дали им несколько вебинаров по оздоровительным практикам, пока без сопровождения, потому что нет договоренности о том, что ведущий будет договариваться. А пожилых на этой неделе мы пока не проводим занятия, решаем вместе с синагогой, что будем делать дальше. Вот ситуация такая. Галя, uh -huh. скажи два слова. Вот этот вот курс Digital Lady, который мы все ждем, этот новый курс, как ситуация обстоит с ним и как скоро мы увидим его презентацию для внедрения во все наши компьютерные центры? Здесь не столько по содержанию есть вопросы, сколько по итоговой работе, специалистов внешних, потому что мы же говорили, что мы привлечем каких-то внешних специалистов, которые тильдует, ну, как бы лендинг сделают правильно и так далее. То есть мне кажется, есть необходимость сейчас э, упаковать его для того, чтобы им можно было пользоваться. А сами руки разработаны на одной из платформ, но она не... Ну, то есть мы сейчас в апробации поняли, что, может быть, можно использовать э, э, Другую платформу, то есть мы же взяли какое-то время на апробацию. Если есть необходимость а, прямо вот передать на следующей неделе, например, этот курс а, в каком-то варианте центром, то мы это готовы будем сделать, и надо этому надо посвятить отдельный вебинар, и мы расскажем, в чем суть курса, и в первый модуль, в первые восемь тем можно завести людьми. Вот я думаю, на следующей неделе, если мы проведем вебинар, сегодня у нас администраторы, а на следующей неделе мы с Аней планировали э, поговорить с преподавателями, может, будет уместно тебе рассказать немного преподавателям, предметно об этом новом курсе, хотя бы, чтобы мы были в курсе, насколько он актуален для них, для их центров, понимаешь, потому что они тоже должны, может быть, ознакомиться с ним и получить какие-то начальные, хотя бы, начальное понятие получить, что это, да, Давай мы тогда с тобой отдельно потом поговорим, хорошо? Нет, мы, конечно, согласны. Мы давно уже говорили, что мы готовы представить его. Единственное, что я бы хотела, ну, не одна быть, а с автором. То есть это Ирина Николаевна Ребединцева, которая пробирует сейчас этот курс. Какие-то вещи, как бы, получаются какие-то, нет. Единственное, мы, ну, наверное, мы же высылали описание, Понятно, что там не так много как раз предметной подготовки, такой компьютерной, сколько некоторая систематизация цифровой ну, жизни, что ли. Но наши женщины, которые к нам приходят, молодые, активные, с гаджетами, они как раз это и оценили, они сказали, что то, что мы им даем, это некоторый системный взгляд, и о некоторых вещах они вообще не задумывались, что они э, как общеконцептуально как-то рассматривают. Э, Галина. Но... Галь, ну, все, все, давай да, мы. Да, все, да, дай, да, спасибо. Ладно? Да, спасибо. Это уже немножко. А, Леночка, скажешь? Включи звук. Добрый вечер всем. Очень приятно видеть такие знакомые, любимые лица. А в Туле с понедельника в еврейском центре мы находимся, объявлен карантин официальное по приближению Поэтому с понедельника наш компьютерный центр официально закрыт. Пока на две недели до 1 апреля, но по городу карантин объявлен до 12 апреля. То есть mm -hmm. пока у нас точной, более точной информации, информации ну, пока нет. Школы тоже закрыты до 1 апреля. Единственное, что... Виолета не остается без работы, потому что на нее обрушился большой шквал звонков, как только школьники оказались дома в карантине, и многие мамочки оказались где-то там, и средний воз оказались беспомощны, там, как загрузить, условно говоря, там, ребенку, как там ограничить, поставить а, программу, чтобы он там в интернет, ну, условно говоря, да, то есть какие-то mm -hmm. сразу mm -hmm. появились практические вопросы, mm -hmm. как mm -hmm. ограничить ребенка, поставить пароль и так далее, поэтому она постоянно находится на связи, она постоянно консультирует по телефону, через скайп, mm -hmm. да, дистанционно, по WhatsApp, то есть тут... Э, Звонки у нее с утра до вечера, ну, пожилые люди тоже, да, которые оказались оторванными от центра, да, тоже они звонят, если что-то не получается, как там программу посмотреть и так далее. Вот, но пока мы планируем продолжить как раз в режиме таких индивидуальных консультаций и uh -huh. дистанционного консультирования. Вот такого общего курса пока мы не планировали, то есть, ну, пока достаточно много идет личных индивидуальных консультаций, звонков. Понятно, спасибо большое. А, Григорий или Галина, кто из вас от Полоцка скажет? Григорий, sure, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. давайте вы, наверное. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, мне все равно, давайте я. <связывая> Значит, у нас карантин жесткий в стране, в городе Полоцка, Галина. У нас жесткий карантин, как объявляют во многих странах, у нас не объявлен. Дети в школу уходят, но отменены абсолютно все внешкольные дополнительные мероприятия. Студии, кружки и все прочее – это табу. Дети после школы должны сразу прийти домой. Все магазины оснащены, и большие и крупные центры, где собираются люди, базалы, оснащены дезинфекторами, локтевыми. Таким образом, чтобы не касаться руками. Из аптек исчезли абсолютно все средства бельены и, в принципе, не было. Что у вас в компьютерном центре? Закрыть, люди, не закрыть? Люди стараются не выходить из дома, и поэтому мы пока взяли тоже тайм-аут. Григорий Львович... Центр, центр не закрыт. Мы как бы, я там, хочу сказать, но занятия регулярные отменены, а они у нас идут в режиме онлайн в режиме, так сказать, uh -huh. так сказать как бы ну, как дистанционное учение. Я уже писал немножко сегодня на... Да, мы увидели. да сегодня спасибо. мы прочитали, спасибо, спасибо. спасибо. спасибо. спасибо. Да. да, очень <связывается> здорово. Добавить особо нечего, вот все тут правильно говорят, и добавилось а как да. бы до работы в том плане, что очень многие мамы, которые все время упирались заниматься у нас, сходить на курсы, Теперь они вспомнили, что ой-ой-ой, расскажите про родительский контроль. Его надо каждое одно и то же 300 раз рассказать, вместо того, чтобы прийти к нам на занятие и один раз это послушать. Ну, вот, Спасибо. Вот, мы к этой ситуации, скажем так, не готовились. Ну, кто знал, вот теперь Ситуация нам теперь на руку, теперь мы можем их обучать. Всё. Спасибо большое. Елена Юрьевна. Добрый вечер, дорогие подруги и друзья. Рада всех видеть. У нас в Волгограде не объявлен карантин. То есть мы сейчас работаем, в принципе, практически в нормальном режиме, в рабочем режиме. Единственное, что у нас отменены все массовые мероприятия. Как работает компьютерный центр? Компьютерный центр работает в нормальном режиме. Единственное, что, конечно, вот эта ситуация, как говорится, нет худа без добра. Э -э возможность дистанционного обучения мы рассматриваем эту, ищем возможность для организации дистанционного обучения для э женщин, которые на которые мы, э которые являются, собственно, сейчас нашей целевой аудиторией, женщины до 45 лет они в основном они работающие поэтому хотелось бы э, получить какой-то инструмент в свои руки э, дающий возможность организации вот, дистанционного обучения именно для таких женщин конечно спасибо леночка луцк здравствуйте добрый день у нас с вчерашнего дня класс закрыт, так как и община закрыта. В городе ничего не работает, только продуктовые магазины и аптеки. Вот. Сейчас работаю дистанционно, пробуем <laughs> те группы, которые вот имеют начальные азы. Я раздала и теорию, и практику, и мы через Viber пробуем... Эти темы выучить. И также у нас очень много сейчас школьников, мам обращаются, чтобы помочь, домашнее задание делать, так как информатика в школе есть, а знаний у родителей очень мало. Вот, поэтому работаем пока так. Понятно, спасибо. Дина. Дина, меня слышно? Да, теперь слышно. А, слышно? А, значит, наш класс находится а, в здании университета. А, с позавчерашнего дня значит, всех студентов а, отправили на дистанционное обучение. А, соответственно, доступ в корпус, а, ну, он не запрещен, но сильно ограничен. Вот, но как такового карантина в городе нет и отменены, да, массовые мероприятия. Есть у нас заболевшие, поэтому что дальше будет, я не знаю. Вот. значит, что ситуация какая в классе? Люди ходят на учебу, значит, практически всей группы. Единственное, что мне обязали вести журнал учета их температуры, мне, значит, выдали тепловизор. Вот я веду значит, журнал «Учет температуры», которые сдают ну, под роспись на вахту в корпусе, где находит наш класс. Вот. Но со следующих месяцев, ну или там, когда эти курсы закончатся, текущие, я думаю, что новых, новых мне не разрешаться слушать или набрать. Соответственно, все наши мероприятия по школам, все это пока приостановлено. Но, значит, как ни странно, вот союз пенсионеров, который ведет наши курсы для пенсионеров, он никак в этом отношении не пострадал, Пенсионер ходят. Вот, очень бодро. и ну, в общем, среди них курсы в полном объеме продолжаются. Значит, что сейчас вот я обсуждаю вот с коллегами, значит, это срочно в срочном порядке перенесением. Курсов, ну, по крайней мере, которые там идут, которые востребованы на LMS-платформу. LMS-платформа — это платформа дистанционного обучения, там вид LMS, там Moodle и так далее. То есть, ну, это, конечно, затраты и временные, как бы... Э Работа над этим нужно, но вот сейчас просто вот стоит вопрос, срочно переносить что-то на дистанционную платформу или не переносить. Понятно. Вот, ну, теоретически можно вот самые популярные, самые востребованные курсы быстренько сделать там на простой дистанционной платформе вот от того же Microsoft. Вот, если это все надолго затянется, вот, ограничения по поводу коронавируса. Вот, ну, то, все, что вот у нас идет, все, оно продолжается, только единственное, вот с ограничениями, и вот с этими, замером температуры и так далее. Ну, а по школам, да, конечно, все приостановлено. Померить температуру. Ну, да, вот я с тепловизором. Да. Всех прощелкиваю. Зато какой плюс, вы умеете теперь пользоваться новым гаджетом тепловизора. Да, конечно, конечно. Uh, спасибо мой, большое тебе, Вот я вот говорю, это вот на этой неделе, пока вот идут люди, а ну, закончится, мне новый, кто не разрешит набирать, если по-прежнему будет вот, ограничен доступ. Вот, все У нас еще есть кто-то, кто, кто у меня рассказал? Нет, все, у нас все выспутались. Ну, спасибо. Давайте большое. Илью послушаем, чем она нам может помочь. Да, мы поняли, что все хотят перейти на дистанционное обучение, а также онлайн. И помощь Ильи, спасибо. Добрый вечер, коллеги. вот это фигаторно. Даже хочется сразу включиться и спросить, как так, как вы смогли улететь, успеть. А я не улетел, это задний фон. Просто не видишь, что в комнате происходит. Класс. Мы тоже надо включить на повестку дня. Научите нас. Значит, смотрите, из того, что я услышал, да, с одной стороны у вас все хорошо, с другой стороны все плохо, но из ситуации надо пытаться извлечь, извлекать выгоду, и в данном случае я думаю, что надо в прямом смысле пытаться хайпануть и всех быстренько всем завести курсы по обучению, как работать на дистанционке самыми простыми и удобными доступными средствами серии проведения вот как мы сейчас с вами общаемся в Zoomе вебинаров. Значит, я не знаю, насколько остро это поможет или не поможет, потому что я понимаю, что контингент делится на две части: одни, которые уже с гаджетами более-менее могут зайти в почту и пользоваться ей, вторая часть контингента, я думаю, которые входят на курсы, те, которые вообще ничего не понимают и ни с чем не умеют работать. С ними сложнее всего будет в этом плане, потому что их невозможно дистанционно будет подключить, они даже не поймут, что им необходимо делать. С теми же, кто понимает, а, но в первую очередь, это вот использовать платформу Zoom, потому что Zoom а, с позавчерашнего дня абсолютно бесплатно открыл возможность а, как бы проведения видеоконференции. Единственное, что конференция каждая не может длиться больше, чем 40 минут. То есть вы спокойно заходите сейчас на сайт Zoom, регистрируете себя, и вам доступно, что до 100 человек вы можете подключать к своей конференции, но продолжительность конференции не более 40 минут. Да, и спокойно этим пользоваться. То же самое объявила компания Cisco, то же самое объявила компания TrueConf и так далее. В принципе, у нас есть как у возможности, я могу подключить до, наверное, человек 30 к системе TrueConf онлайн. И вы сможете делать групповые конференции трех видов, это до 20 человек один на один, то есть когда 20 человек все друг друга видят и общаются, а в виде лекции, когда один ведет и 36 человек его наблюдает, и в виде так называемого селектора, это до четырех ведущих и 120 человек слушающих. Да, если такая необходимость нужна, то мы можем дать. У нас есть спонсорская поддержка от Туркомфа, они нам эту возможность предоставили. А, как бы, ну вот основные моменты. Поэтому курсы сейчас, как бы, я бы провел, наверное, для всех. Это самое простое, это познакомил бы всех с возможностью того, что есть на рынке. И показал бы, например, тем же родителям, потому что я понял, послушаю вас, что очень много родителей обращаются за помощью, как там детям что-то ограничить, и вам приходится по 20 раз одно и то же делать. У меня возник вопрос, почему для этих родителей один раз не устроить или видеоконференцию в удобное для них вечернее время, вот так вот запустив, сделать запись этой конференции, того, что вы будете показывать и рассказывать, а потом просто давать всем ссылку уже непосредственно на эту запись. Пусть смотрят и пользуются как хотят в любое удобное для них время. Ну, как бы, вот основные мои предложения и идеи на текущий момент. Если нужно что-то еще дополнительно ну, давайте обсудим, как бы, вы зададите вопросы, я постараюсь придумать, как в этой ситуации можно выкрутиться. Илья, скажи, пожалуйста, а вот к этой платформе, о которой ты говорил, у нас есть спонсорская поддержка. Мы можем подключить и Белоруссию, и Украину? Белоруссию, Украину, да. А Прибалтику нет. Хорошо. Значит, дорогие наши администраторы из Белоруссии и Украины, пожалуйста, обращайтесь к нам с просьбой, если у вас возникает такая необходимость. Мы готовы вам помочь, равно как и российским нашим. Вот, но По опыту, извините, Ирина, что перебил, но Zoom удобнее и комфортнее пока что. да, Он легче. Вы генерите единую ссылку, вам не нужно получать адреса. И как бы ссылка доступна, все могут подключаться по конкретной ссылке, которую вы выложили в интернете, отправили в WhatsApp, в Viber и как угодно. И человек просто проходит. Вы даже можете регистрировать и собирать e-mail с именами тех, кто подключается Этой системе, да, то есть чтобы потом при необходимости, если вам надо выдавать сертификаты и регистрировать их в системе CCP в базе нашей, вы это смогли сразу сделать. Да, Можно немножко пере, а у... переформулировать то, что Ирина говорит, да, как вы, если у вас потребность подключайтесь. А, у меня хочется предложить, что из всех выступлений, что мы поняли, что эта ситуация не на один день. И эта ситуация нас, как бы, как говорится, она еще не достигла своего пика, и когда еще что-то работает, я считаю, что это с нашей точки зрения, с нашей позиции поддержки женщин недопустимо, когда мы, несмотря ни на что, предлагаем им собираться вместе, обучаться и так далее. Поэтому э, я не знаю, как вот у нас, я думаю, Ирина, Анна вместе с Ильей из нашей профессиональной команды. Надо продумать работу, организацию вот организацию нашего обучения онлайн. И это не вопрос, если вы хотите, а вопрос, что другого выхода у нас сегодня нет. Или, наверное, надо решать, что мой центр не работает, и мне это нереально, не, мы не хотим, извините, так вот так напрягаться, вот и берем на месяц, два, три, насколько там развернется, я надеюсь, на месяц отпуск или как-то, или мы разрабатываем систему обучения людей онлайн, обучение, может быть, Илья, сейчас пока я говорю, для того, чтобы вы предложили, может быть, какие курсы можно, может быть, кто-то еще, формировать, может быть, онлайн-группы среди своих, и женщин и родителей, и разрабатывать, может быть, какие-то общие курсы, может быть, даже использовать какие-то онлайн, вот, может, Лада какие-то предложить онлайн какие-то курсы, которые мы можем нашим предложить женщинам, обучение родителям и еще, то есть это другое, совсем другой алгоритм жизни, который наступает. И нам нужно выходить из того, где мы жили, и переходить к другому онлайн-обучению, тем более, что мы с вами в выгодном положении, потому что у нас есть компьютерная техника, у нас есть профессионалы-консультанты, у нас есть задача дать людям навыки. Так что... Как это? это? Я считаю, надо рассматривать это как сегодня уже свершившийся факт, который мы должны реализовывать. Светочка, я просто, может, вы меня неправильно поняли, я просто имела в виду, что, что кому нужна именно эта платформа. Кто-то ведь на Zoom, кто-то на других платформах подключались, поэтому я так и выразилась. Да, и, я конечно, имею в виду, это... что вы так нежно сказали, что может быть кому-то, я думаю, что мы услышали, что ситуация чуть различается, но везде одинаковая. И но... что у нас есть да. сегодня, ну, есть вынужденная необходимость у людей, у родителей онлайн-обучению. Что мы можем делать, как мы можем обучить, как мы можем помочь мамам, чтобы они э, помогли своим детям в онлайн-обучении. То есть вот эти предложения, они, наверное, очень сегодня важны. Ну, Светлана, смотрите, я бы на сегодняшний день предложил сделать серию вебинаров, в которых бы собрал бы, наверное, инструкторов центров с руководителями, где там подряд несколько дней, ну, короткие вебинары сделать небольшие, вот, там 2-3 дня подряд, где рассказать бы. Вот, например, есть там платформа Zoom, как ей пользоваться, что она из себя представляет, что там необходимо сделать, чтобы все посмотрели поняли, как можно работать в этой системе. На следующий день сделать вебинар про платформу TrueConf онлайн, да, как можно пользоваться ей, что можно сделать на этой платформе. Может быть, коллеги знают другие еще платформы, более удобные, в которых они проводят. Они поделились бы опытом, рассказали. Тогда у людей бы сформировалось в короткие сроки, да, там 2-3 дня, как я уже сказал, понимание, какие есть платформы, как на них можно работать, чтобы они хотя бы поняли, смогут они вести занятия дистанционно или они не смогут вести занятия дистанционно. И после того, как... Все уже определятся с тем, да или нет, но начинается разработка курсов совместных, там, люди бьются на группы и разрабатывают курсы по тем тематикам, которые сейчас актуальны. Параллельно надо провести очень быстро там, подборку, чтобы хотели люди получать, потому что, может быть, есть смысл обратиться а, к нашим подопечным школам а, с подготовкой материала о том, например, вот я услышал, что есть заявка, что дети сидят дома, и им бы хотелось бы получать дополнительные знания по информатике в рамках даже школьного курса, потому что не всегда школы успевают оперативно переходить на это. У нас есть куча интернет-ресурсов, где прям именно государственная общая программа там по той же боссу или еще по кому-то изложена прям детально даже с онлайн-заданиями. Да, то есть, может быть, есть и такие вещи, необходимость рассматривать. А, Илья, у меня сразу как бы встречный вопрос. Э, такие, как бы, знакомства с онлайн-платформами, это больше нужно администраторам или преподавателям, или в партнерстве? То есть, кто должен мастерски, мастерски овладеть, ну, то есть, тут такой тоже технический принципиальный вопрос – как бы ну, здесь здесь смотрите, мастерски владеть должен тот, кто будет работать на этой платформе, да, но я считаю, что администратор тоже должен понимать что, что должен делать и, и их педагог и сам тоже уметь подходить там ничего сложного на самом деле нету. нет Это вот mm -hmm. так же, как вы сейчас сидите просто людям показать, где кнопка включения микрофона, выключения камеры какие должны быть основные настройки как отобразить рабочий стол, как отобразить программа презентация powerpoint потому что мы хотим что-то дополнительно еще демонстрировать да потому что иногда надо mm -hmm. трансляцию видео надо трансляцию mm -hmm. видео со звуком чтобы было всем слышно какой там контент идет встроенным презентации чтобы перещелкивались чтобы люди понимали куда им нажимать как этим пользоваться потому что разные системы по- разному даже как организовать правильную систему ну запустить видеоконференцию это тоже разные немножко стиле у каждого у каждой платформы поэтому ну вот я предлагаю все-таки составить нам такое расписание, и э, я думаю, что мы попросим Илью действительно вот по его предложению собрать нас на платформе Zoom, вот, которая нам предоставлялась Кешером или какая-то другая платформа, для того, чтобы преподавателям, скорее всего, преподавателям рассказать э, об этом, э, рассказать, допустим, вот сегодня мы собираемся, говорим о зоне, завтра мы собираемся, говорим о другой платформе, и э, конкретно преподаватели уже будут задавать ему квалифицированные и грамотные вопросы э, конкретно, уже не распыляясь э, о том, что интересует их, их условия, да, э, как они э, видят преподавание. Это первое мое замечание. Второе, я э, хочу сказать, что вот эта вот вынужденная наша пауза такая активная может быть сподвигнуть э, наших преподавателей, повысить свою, свою квалификацию, повысить свой образовательный уровень, потому что многие преподаватели уже, наверное, как бы, э, чувствуют, что время идет быстрее их знаний. Может быть, и над этим вопросом поработать, э, подумать нам, э, что, мор, э, какие есть ресурсы, для изучения и повышения квалификации наших преподов. Может, это тоже будет кому-то полезно. думаю, что это очень полезно. Поддерживаю абсолютно и смотрю в чате, вот Светлана Захарина читала видеотеку, такой доступ к курсам экономической грамотности женского здоровья другого. То есть, ну, мы сейчас я буду говорить об Украине, то есть, да, есть шквал, понятно, сообщений и всего такого, но среди всего этого есть очень достойные, очень интересные, я не говорю о музеях, операх <laughs> и более таком развлекательном контенте, а я говорю о том, что, ну, там, именитые, там, такие как, например, есть такой у нас Федори, в которой он известный, мен, занимается менеджментом, продвижением. Э, то есть свои курсы, которые стоят баснословных денег, он открывает каналы, мы можем подумать и собрать, сделать ну, такую рассылку, как бы, куда можно и чем пользоваться, что, на какие курсы можно записаться. Есть хороший курс, я его не то, что рекламирую, но рекомендую вот, «Сместиться в карьеру», это место в карьеру, как бы со стула. Это подборка небольших семиминутных вот, видео, достаточно таких интересных и продуктивных для себя по разным темам это такой ведущий курс который сейчас на данный момент более 15 тысяч человек в украине окончили он рассчитан на женщин на средний возраст вот 40 плюс Вот, поэтому мы можем собрать самое самое и сделать такую рассылку есть что-то что даже с отсылкой на русские какие-то источники есть есть что-то чисто вот ну, к сожалению или к счастью на украинском языке что как бы для нас возможно. Я сама вот использую российскую интересную, тоже такая большая платформа, тут курсы, с второй день сижу в гендерных исследованиях. Очень-очень достойно и интересно. Владочка, дорогая, а ты можешь нам помочь, вот, ну, допустим, России и Белоруссии, прислать ссылки нам на а, вот эти русскоязычные... Русскоязычные да, пришлю. Да. Ну вот я сейчас на Арзамас Академии я просто, как говорится, не, не спишь. Ну, все, что касается гендера, феминизма, матриархата... История это... евреев... И истории евреев, там да, очень арзамас. И смотрите, сейчас вот вы администраторы, у вас же есть база данных людей, которые учились но ну, в течение нескольких лет. Электронные адреса. Just the... Как раз самое время написать им письмо, что вот, вот ваши знания не напрасны. Вот сейчас, когда многие из вас дома или... Как бы вот такой-то ресурс, и не оставляйте возможность собственного роста и так далее. Это возможность связаться с людьми, которые вот приходили к вам учиться, от, отучились, но электронные адреса их остались, связи остались. И может быть, если мы сделаем э, в результате нескольких вот таких обучающих, решим, что э, кто-то проведет занятие по фотошопу, э, для, набирают группу для онлайн-обучения из разных центров, но там 10 человек, и вы свою базу данных запустите, вот мы вас приглашаем на онлайн-курс по фотошопу, условно говоря, и приглашайте своих подруг, знакомых, друзей. То есть если мы сейчас активно возьмемся использовать то, что люди, многие, сегодня находятся на, э, в изоляции, то это время, когда мы можем помочь продвинуться, в и, и ну, не карьерном, а в знаниях, вот как правильно было сказано, и в обучении и так далее. И вам будут люди благодарны. Вот, не забыли меня, не забыла Ира Герасименюк, всех, кто у меня получилось там долгие годы. Не забывай. Есть еще одна возможность для преподавателей, это вот, чтобы не повторять 10 раз о том, что они сказали там мамочкам и папочкам, это сделать запись своих онлайн-курсов. То есть, да, находится человек или у себя дома, или в классе, когда он закрыт, ничего страшного. Записать наиболее актуальную тему и разослать ее по по email рассылки, пожалуйста, чтобы, как говорил, как говорил Григорий, 10 раз там не рассказывать одно и то же, одно и то же. И это же свою базу, копилку компьютерного центра, если это понадобится, то не только в этой ситуации сложившейся, но и дальше можно использовать записанные онлайн свои уроки. Я хочу сказать, 20. что Анна великолепно делает онлайн, вернее, не онлайн, делает видеоролики. Мы в этом уже убедились и благодарны. То есть такие навыки, может быть, если кому-то, Аня, вы не откажетесь, если кому-то нужны консультации откажу. в этом плане, как сделать видеороли, какие программы для этого использовать, у -у -у. как снять себя. Она делает у себя дома великолепные такие вот небольшие съемки там с дочкой и так далее. То есть эти вещи, которые можно потом использовать для... Абсолютно однозначно, да. То есть, смотрите, данная ситуация позволяет нам даже сейчас уже выработать много форматов, которые мы можем использовать, даже не находясь в компьютерных центрах, а удаленно и дистанционно что-то делать, то есть не останавливать нашу работу. Значит, давайте так, у нас осталось пять минут. Давайте да. подведем итоги и наметим какие-то первоначальные наши шаги, да, чтобы это все опять в песок не упало. Мне кажется, что э, мы должны, я, Анна, Илья, э, все-таки э, понять и составить график наших коротких вебинаров, да, вот с преподавателями о том, э, что мы можем им рекомендовать совершенно конкретно и э, как-то наметить себе какой-то план, да, э, получим, э, посмотрим сами, что поищем, что мы можем в России э, порекомендовать, что в Украине, послушаем, э, попросим вот сейчас администраторов и преподавателей, чтобы они тоже накидали мне или Ане э, свои предложения, откуда что взять и чему они хотели бы научиться. И где-то на этой неделе мы проведем вот друг с другом совещание такое и выкатим какой-то график наших последующих коротких вебинаров. Вот то, о чем говорил Илья, Анна, Светлана, я и все вы, мы должны реализовать и все. Мне кажется, так. Может, я не права. Простите, давайте тогда меня еще дополняйте. Абсолютно правы. И еще плюс один момент, это повышение немножко уровня преподавания наших преподавателей. Это Влада, мы тебя попросим, чтобы ты нам дала ссылки. Кто-то mm -hmm. еще хотел, мне кажется, кто-то, какое-то предложение было. Да, да, да, можно? Да, кажется, да, да, ага, да, да, да, а, да. Ну, ну, да, вот смотрите, вот правильно сказали, что сейчас некоторое время перемен, да, у нас какая-то есть передышка перед следующим шаном, да. Мне кажется, что сейчас, возможно, я после обсуждения всеми вот, преподавателями сможет нам предложить какое-то вот кардинальное решение для того, чтобы мы могли Делать все свои занятия в дистанционном формате. То есть, возможно, это какой-то инструмент для того, чтобы делать видеокурсы, видеолекции, потому что все же формат вебинарной платформы для вот, постоянного обучения, это, мне кажется, не совсем то, что нам нужно. Вот полноценный дистанционный курс, вот, сделанный нами на чем-то, с помощью какого-то инструмента или там, еще каких-то вариантов, и, возможно, провести обучение по выбранному инструменту, чтобы мы сами все вот это вот делали и предлагали в дистанционном виде. Ну, как-то так, на будущее. Да, мы постараемся найти такой видеоинструмент, который бы записывал э, уроки, давал возможность записи как минимум на полчаса. Да, правильно я понимаю? Они есть бесплатные, да, они есть да, ну, да, много да. бесплатных. Да, давайте Microsoft все это накидаем. И... Давайте пусть у нас, вот, допустим, каждый преподаватель, вот Дин, ты говоришь, они есть. Вот конкретно напиши, пожалуйста. Аня, или ну, а, да, мне. Они напишут, мы сейчас ну, соберем некую обращу, такую ладжу обсудим да -да -да. ее и потом люди э -э, выкатим для всех ее, да? Она будет дополняться просто чтобы э -э, это было какое-то коллективная э -э, работа и коллективное решение, да? И на следующей неделе уже сможем что-то предметно предложить, хорошо? Абсолютно однозначно, да. Ну, вот. так что. Ну, уже 7 часов, нас уже да. выгоняют, Даня, да, но все, давайте да. прощаемся. Спасибо большое дорогим. всем. Что... Вот. Будем обязательно Арика, все здоровы. У нас да. не было э, города Гомеля, не было города Твери, поэтому надо И... все это сообщить им. Обязательно, обязательно да, я это писала, но они почему-то не выходят на связь, вот только недавно подключилась опять снова от Белиси но уже нет времени ее выслушать. И мне кажется, Юля слушает наша. А вот Юлечка, да, да появилась. Да. Я не знаю, как долго, но я вижу Юлю, наверняка нас да. телефона слушала нас. Владочка, но ты нам тогда Юлю, Юле там все порассказываешь, да? да? Юля я очень я думаю, что девушка, здесь. она нам тоже может помочь. Э -э, абсолютно. Мы запись вот и, еще идет. Мы сделаем Perdita. рассылку для того, чтобы если кто-то выпадал с какой-то недугой, можно было бы отсмотреть. И максимально mm -hmm. до конца недели соберем, ну, чтобы ну, это было вовремя, уместно. Хорошо. Дорогие администраторы, еще у меня одна реплика. Я сегодня сделала пост в фейсбуке, зайдите туда, кроме Иры Герасименюк и Ани, его не видел никто. Пожалуйста, зайдите, отреагируйте, не буду повторяться, вы все сами там прочтете и поймете. А я вас обнимаю, целую и знаю, что мы прорвемся сквозь все эти временные сложности. Целую вас. Обнимаю. До Пока. Спасибо всем большое Всего за доброго. участие. До свидания. Всего Подобного. доброго, девочки. На связи. Спасибо, пока-пока. Спасибо. Пока. пока.